Охотники, внимание! Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить нашу следующую задачу. И я рекомендую слушать внимательно, если хотите вернуться с добычей, а не стать ею. Итак, ваша цель — Альтпротто АМХ-30. Запомните, этот средний танк не станет прятаться по кустам или отсиживаться в арьергарде. Он молниеносно добирается до наиболее эффективных позиций, наносит урон нерасторопным противникам и исчезает в случае угрозы. причем лишь для того, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. До тех пор, пока он контролирует фланги и тыл, расслабиться не выйдет. Не смотрите на то, что это французский СТ орудийная маска этого зверя скрывает 300 миллиметров приведенной брони. Неприятный сюрприз для любого танкиста которому не посчастливилось встретить альтпрота в такой ситуации Начну с огневой мощи. В танке установлена 100 миллиметровая пушка с разовым уроном в 300 единиц, что является хорошим показателем для СТ 8 уровня. С пробитием тоже все в полном порядке. 232 мм базовым бронебойным снарядом. Отличная новость для тех, кто решит подзаработать серебра с помощью нового СТ. Специальный подкалиберный боеприпас еще опаснее. Его бронепробиваемость — 263 мм. Орудие стреляет раз в 10 секунд. Да, некоторые одноклассники могут наносить больше урона в минуту. Но они не могут так. Ствол опускается на 11 градусов и поднимается на 15. С такими показателями можно рассчитывать на более чем комфортную игру в холмистой местности. Вестфилд, Эль-Халлов, Песчаная река и другие подобные карты — отличные места для реализации потрясающих углов вертикальной наводки Альт-Прото. Таким образом, игра от башни является одной из наиболее эффективных тактик при игре на этом танке. Во многом бронирование Альт-Прото схоже с прочими СТ-8 уровня. Нет, не с этими картонными машинами. Вот с этими. Так что, как и лучшие представители средних танков восьмого уровня, «Альт-Прото» тоже способен отбивать снаряды. Однако есть парочка нюансов, выделяющих француза даже на фоне этих машин. Во-первых, отличные УВНы позволяют спрятать корпус и демонстрировать врагу исключительно железобетонную маску. Главное — не забывать про башенку командира это место пробивается без особого труда а значит противник будет целиться именно туда а во-вторых влд находится под хорошим наклоном благодаря чему часть снарядов может рикошетить пробитие бронирование башни и прочее это безусловно отлично особенно когда всю эту мощь можно быстро доставить к противнику 65 километров в час это замечательный показатель для среднего танка 680 лошадок под капотом заставляют большинство ST глотать пыль. Масса француза невелика, так что движок способен быстро разогнать его. Поверьте, в пылу битвы это не раз сохранит очки прочности Альтпрота. В общем, он одним из первых добирается до передовой и занимает лучшие позиции. Когда вы получите Альт-Прото АМХ-30 и выполните дополнительные боевые задачи, сможете рассчитывать на особую награду — 3D-стиль де Он выглядит потрясающе. В новом образе альт способен одним лишь взглядом внушить страх даже самым отважным душам. Альт-Прото АМХ-30. Танк с характером. Он подойдет как любителям набивать урон, играя от башни, так и почитателям стремительных прорывов по флангам. Если вам близко что-то из этого, тогда награда вас не разочарует. Надеюсь, вы меня внимательно выслушали. Задача не так проста, но и вам есть что показать. Желаю удачи на грядущей охоте и постарайтесь не стать добычей.